так роман скорость 20 длина минимальная сейчас вот возможно на мой взгляд это 220 миллиметров на вашем продукте запускаем Так. я просто не знаю сколько вилок надо то есть вот там по две вилки лежат собственно я советую есть, выбрать именно длину пакета то есть она в реальности то есть за счет того что она собирается всего вот 220 миллиметров